Существует огромное количество теорий, теорий заговора так называемых. И каждый пытается высказать свое мнение по поводу того, кто же действительно по-настоящему управляет этим миром. Знаете, я слышал много версий, много сказок, некоторые из них были действительно смешными. Но зайдем в магазин, я посмотрел на полки, какие товары там стоят, как они стоят. Какие-то товары стоят на верхних полках. Прямо вот на уровне твоего лица. Какие-то товары стоят внизу. Какие-то вообще где-то в углу. И представители компании борются, платят деньги за то, чтобы им выделяли лучшие полки. Я каждый день все это вижу. Но никогда не придавал значения одной очень важной мелочи. Одной очень важной вещи. Самое лучшее место в любом магазине... Это место около кассы. Обратите внимание, пожалуйста, на те товары, которые стоят около кассы. Это какие-то совершенно незначительные мелочи. Это зажигалки, это жевательная резинка, это какие-то презервативы, еще что-то. Знаете, дороже и ценнее мест у кассы не существует. Я уверен, что не обращая внимания на мелочи, мы не понимаем, кто по-настоящему правит этим миром. А это они. Посмотрите. Это очень интересно. Еще я вчера наткнулся на одно из своих стихотворений, которое написал в 2015 году. Честно говоря, я был немножко удивлен. Я удивлен, Насколько быстро человека можно сделать злым? Заставить ненавидеть тех, кому, по сути, раньше верил. В мой белый мир правительство нагнало черный дым. Костюм раба народ уже примерил. В 2015 году, представляете? На случай, если завтра вас отключат от интернета, и мы с вами больше не увидимся, хочу сказать, что мне было приятно общаться с вами. Мне было приятно снимать для вас видео, мне было приятно делиться с вами своими мыслями. Это хорошее ощущение. Я надолго его запомню. Берегите себя, будьте мудрыми в это странное, совершенно непонятное время. Всего доброго.